Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев и это очередной день пробывания в Дубае и сегодня мы будем смотреть недвижку, но недвижку мы будем смотреть не абы какие-то квартиры, а сегодня мы посмотрим с вами диапазон, а именно самую недорогую квартиру в Дубае, средний сегмент, который в основном приобретается и что-то люксовое, так что господа, будет интересно, наливайте себе чайку и погнали смотреть обзор. Самый недорогой объект Дубая выглядит вот так. От 85 тысяч долларов находится недалеко от Экспо. Экспо, как вы понимаете, не у моря, но тем не менее райончик расстраивается перспективно и так далее. То есть здесь вы вкладываетесь по минималке и сразу же в перспективу. И мы туда сейчас ездим, посмотрим, как это все выглядит вживую, и будем ставить возле макета. Погнали! Смотреть. вот так вот господа выглядит самая дешевая недвижка в дубае в натуральную величину по факту действительно хорошая внутренняя комьюнити то есть здесь газончики детские площадки какие-то зоны с тенечком система автополива бассейн конечно же тоже здесь есть он вон там не будем туда заходить для того чтобы никого не смущать ну и конечно же здесь есть фитнес-центр как вам вообще концепция Стоимость начинается от 85 тысяч долларов. На самом деле в Дубае есть такие проекты, которые в бюджете от 100 до 200 варьируются. То есть это, так скажем, низкий сегмент. Но при этом этот низкий сегмент выглядит вполне себе ничего. Аккуратные дома, малоэтажные, клубные. Территория аккуратно причесанная, все абсолютно есть для жизни. Единственное, что находится, это как бы не в центре города. Это находится не у моря. Это находится на таком расстоянии. Но опять же, если вы переезжаете в Дубай, и нет у вас огромной возможности купить себе квартиру, возле буш халифы то пожалуйста озеленение пальмы огромнейшее количество парковок здесь есть выезды на все вот эти магистрали то есть спокойно можно добраться и в центр спокойно можно добраться куда угодно но будете ехать вместо 10 минут если бы вы купили квартиру возле буш халифа 25 потому что вы купили за 85 и чуть подальше но транспортная доступность очень удобная очень крутая мы сюда ехали никаких пробок нет восьмиполосное движение все easy вообще места общего пользования. Выглядит вполне себе неплохо. Здесь два лифта, вот такие коридоры, все в едином стиле. Ну что, вы готовы увидеть самую недорогую квартиру в Дубае? Она на самом деле вообще неплохая. Вот она. 85 тысяч долларов, 85-90. И здесь огромная кухня-гостиная, вот такой санузел. Кучу свет. Здесь спальня, есть гардеробная, и самое кайф, что это все с мебелью. Есть еще какой-то балкон а-ля терраса, причем он не маленький. И здесь вид на территорию. Ну, выглядит, по-моему, вообще очень даже неплохо. При этом центр города находится вон там. То есть, вон видно, даже Бурш-Халифу вот здесь чуть-чуть. И есть транспортные развязки. Без проблем можно добраться. Причем перспективы района, смотрите, какие. Во-первых, вот здесь построят виллы, а вот эта часть, где насадной песок это будет самый длинный парк, который будет идти до Экспо. Сейчас это песок, а в дальнейшем это парк. Причем, как вы понимаете, в Дубае что говорят, то и делают. Поэтому здесь он точно будет. Без всяких вопросов. Но мне кажется, что территория даже и не нуждается в представлении, потому что тут и так все видно. По сути, отельная инфраструктура, собственный бассейн, собственный фитнес, солнечные батареи вот еще у ничего не стоят, огороженная территория. И люди здесь живут. До работы ездят спокойно на вот таких вот магистралях. И как бы это примерно 60 квадратных метров. И она человеческая. Самое главное, что у нас ремонт с центральным кондиционированием, система пожарного помещения, пожаротушения. И все здесь есть. То есть ты просто сюда приводишь свою технику и живешь. Вот так. И это все сейчас дается в аренду, потому что у многих людей, кто живет в Дубае, нет денег на собственную квартиру. Но ну, они здесь как бы не дешевые, вы это прекрасно понимаете. Но тем не менее, это все очень востребовано и очень популярно. Здесь еще есть двушки. поднимитесь, покажу их. Одна из недорогих двушек, которые вы можете купить в Дубае. Здесь ее стоимость 213 тысяч долларов. Примерно 100 квадратных метров, 96. Вот такого размера у вас спальня. Причем это родительская спальня. Здесь же есть еще гардероб. Вот такого размера. Чуть-чуть. Здесь хозяйский санузел. Вот такой. Еще одна спальня. В этой части. И здесь у нас тоже есть гардероб. Очень прикольно, что все это с мебелью. Общий санузел большой, также с душевой кабиной. И вот такая большая зона студии, самой кухни и гостиной. Райончик на сегодняшний день расстраивается. И давайте посмотрим, как это все выглядит. То есть, по сути, весь Дубай раньше выглядел вот так. Тут район строится, здесь будут виллы стоять, там вот чуть дальше аэропорт находится. Поэтому здесь, как я еще изначально вам говорил, вы вкладываетесь в перспективу. Цена на сегодняшний день самая недорогая, но, как вы понимаете, Дубай развивается просто какими-то космическими шагами, то здесь будут виллы наверняка дешевые. там будут какие-нибудь высоточки стоять, потому что он просто пухнет, пухнет, пухнет, пухнет вот так вот. И то, что я видел 4 года назад, когда приезжал сюда первый раз, и что я вижу сейчас, то город совершенно другой. Он настолько разросся за эти 4 года, что просто, ну, мама не горюй. Но, тем не менее, это самая была недорогая двушка. Двигаем дальше. Приехали мы на следующий объект. Это именно средний сегмент, то что в основном приобретается в Дубае для жизни, для перепродажи, для инвестирования и для всего остального. В компанию Шоба Realty. Здесь, как вы видите, вы главенствует стройка. Ребята здесь собираются сделать прозрачную, чистейшую лагуну, в которой можно будет купаться, то есть дома будут с выходом на собственный пляж. И мне сказали, что именно эта компания отличается тем, что они действительно качественные, что они все всегда сдают в строк и что они действительно заморачиваются на том, что они строят и вкладываются в инфраструктуру и во все-все-все. И здесь, к сожалению, мы с вами не сможем посмотреть сами юниты, сами апартаменты. Мы с вами пойдем, посмотрим, как выглядят макеты. И вы сейчас удивитесь, сколько людей находится в офисе продаж, потому что там просто ажиотаж я вот сегодня узнавал 70 процентов на сегодняшний день в этой компании приобретается недвижимости русскими, русскими. как вам такая атмосфера Ребята что-то бронируют, что-то обсуждают, обсуждают какие-то расстрочки. И кстати, у них прикольные расстрочки. Вообще за броню квартиру можно всего за 2%. А потом 24% нужно будет внести. Короче, у ребят есть вот такой проект. Выглядит он вот так. Сейчас я покажу. Называется он The Crest. Это будет люкс, супер люкс и Signature. То есть, типа индивидуальный. Короче, прикол в том, что у них будет выход на собственный пляж. Здесь лагуна, бассейн, бассейн Infinity. Все это сдается с ремонтом. Здесь будет 6 ресторанов, парк. И вот такой вот парк, видите, да, еще. То есть можно будет прогуливаться. И здесь смотровая площадка. Сейчас я вам покажу, где это все строится и как это все выглядит. Парковка, озеленение, пляж, шезлонги. В общем, все, что вы хотите, как на картинке видите, так это все и будет. А минимум они строят 1 апартаменты, квартиры и минимальная стоимость 270 тысяч долларов и давайте наверное пройдем сейчас посмотрим где это все находится а потом подойдем к вот этому макету, расскажу вообще, что будет. Мы подошли с вами к карте и находимся мы вот здесь. Вот здесь находится бушка Халифа, То есть дороги, все они соединяют, ведут в центр города. Бизнес-бэй здесь, Пальма-Думейра там, Бурж Калифа здесь. 15 минут до аэропорта, 10 минут до центра города и 12 минут до Бизнес-бэй, где находится именно огромное количество этих всех офисов. Вообще, ребята застраивают сейчас всю вот эту территорию. Район они называли в честь шейха. И здесь у них будет находиться самое высокое бизнес-здание, самый большой мост который переплюнет Дубайму. Вот он находится. Здесь будут Азисы, то есть огромное количество воды. И самое главное, что будет инфраструктура для жизни. Школы, прогулочные зоны, парки, оазисы и места для купания. Да, вот еще, кстати, дистанция метро и уехать вообще в любую точку города, хоть в аэропорт и улететь куда-нибудь, освоясь. И на самом деле вот этот проект интересен для инвестирования, во-первых, потому что недвижка в Дубае растет примерно на 10%, а во-вторых, потому что здесь еще не запущено метро. То есть вот эта московская тема и тема вообще наших российских городов работает в том, что вы можете инвестировать в развитие самой инфраструктуры. То есть сейчас, по сути, мы увидели, да, когда мы сюда заходили, но поле и все. Но при этом в Дубае же все достраивается. Никаких проблем в этом нет, тем более застройщик крупный и все это оформляется через тест-проу-счета. То есть ваши денежки надежно защищены. И когда здесь будет метро, то цена вырастет примерно на 20-30% еще. Мало того, что она на 10% в год и так растет, а когда еще стартанет метро, то будет еще больше. Сам по себе крест Выглядит вот так, и будет он находиться здесь. То есть это здание, в принципе, немножко видоизменили, но будет он располагаться именно на этом месте. Здесь будет вот такая набережная, будет выход к пляжу. И кайф в том, что... Многое уже построено. То есть здесь вы будете соседить с вот такими вот виллами. Виллы стоят примерно по 5 миллионов долларов. Есть, кстати, две школы. То есть можно детишек отсюда раз вот туда вот увезти. И вот часть того района уже построена. Прикол в том, что это, по сути семейный район рядом с центром города, который находится недалеко от Бурш-Халиф. Как мне объяснили, что в Дубае действительно стала острая такая необходимость в семейных районах, потому что даунтаун, где находится Бурж-Халифа, там особо негде гулять, толпы туристов и нет никакого уединения. И ребята построили такое в небольшом отдалении от центра, 10 минут всего ехать на машине до центра города. Так как это спальный район, то здесь спокойно можно приобрести квартиру именно для долгосрочной аренды и сдавать ее примерно под 7 8 процентов годовых желающих я думаю здесь будет действительно много вот они мы вот центр бизнес бэй лагуна все по прямой никаких проблем очень много интернациональных конечно людей здесь со всего мира приобретают выбирают спрашивают ну просто посмотрите на этот ажиотаж как вам Я, честно поражен. Теперь давайте, наверное, обсудим, сколько вообще это все стоит. При этом рассрочки у ребят действительно крутые. Минимальная квартира 270 тысяч долларов. Это за 50 примерно квадратных метров. И в течение трех месяцев вы должны внести 24%. Немного на самом деле. Потом 10% вы должны внести через год. Потом 10% еще через год. 10% еще через год. И самое главное, что после сдачи дома рассрочка еще остается. И вы должны в течение двух лет внести остаток. Пушка, да? Сам, кстати, он сдается в 2025 году, но моя основная задача здесь вам показать именно не то, что есть какой-то конкретный проект, что вот он там строится и так далее. Я хочу показать вам средний сегмент именно, что он будет выглядеть так. Квартиры будут стоить от 270, от 300 тысяч долларов за однокомнатные квартиры вот в таких вот зданиях. То есть везде есть бассейн, везде есть какие-то сады, скверы, где можно прогуляться, парковки. Все здесь есть. В одном здании только 6 ресторанов. Ну, вот так вот он выглядит с этой стороны. Плюс собственный канал. Точнее, не канал, а именно лагуна. Мне сказали, что это очень важно. Так как здесь вода не будет застаиваться, она будет фильтроваться. В общем, все-все-все. Здесь вот будет еще песочек такой. К сожалению, не получится у нас зайти именно посмотреть это все вживую, но ну, потому что стройка, но тем не менее вот вам такой формат именно, как это выглядит, как выглядят сами комплексы и их инфраструктурное наполнение, что входит в эти 270-300 тысяч долларов в средний бюджет, который приобретается недвижка в Дубае. Идем дальше. С вами подобрались к люк сегменту и приехали смотреть его на пальму джумейра и по сути раньше пальмы не было но ребята из дубая решили а почему бы нам не сделать кучу домов вил и разных строений чтобы у них был собственный пляж и давайте наверное, насыпем где-нибудь там вот в море пальму и построим там дома и они так и сделали они насыпали пальму и построили там дома и здесь действительно очень крутая недвижка есть вот такие небольшие дома есть виллы и есть дома побольше вот такого формата. Кайф в том, что здесь действительно огромное количество береговой линии. То есть можно выйти, позагорать, поотдыхать. И этот райончик очень любят русские. То есть ребята здесь как покупают, так и снимают квартиры в аренду. Например, однушечка здесь стоит в месяц примерно 400 тысяч. Ну, 300-400, то есть опять же это в нынешних рублях. И здесь действительно создается атмосфера людей, у которых есть денежки. Здесь очень приятно, очень цивильно, очень мило. И огромное количество реально своих пляжей собственных. То есть у каждого дома по факту он есть. Ну и плюс еще, конечно, бассейны, там фитнес-центры и так далее и тому подобное. Еще, кстати, один момент, который я хотел отметить про Дубай, что ребята, когда строят район, во-первых, делают в нем инфраструктуру, и у них в каждом районе есть молл. Причем молы немаленькие и там можно купить все что угодно И сейчас они строят этот райончик Где будет самый высокий монумент и, все. и там будет еще и самый большой мол в мире Новый, то есть который переплюнет Дубай мол И ведь это реально работает Ребята сами себя переплевывают И не дай бог, чтобы кто-то другой переплюнул их То есть у них все должно быть самое лучшее И у них это очень круто получается Вот, пойдемте смотреть недвижку И вот она, люкс-недвижка, которую вы можете приобрести в Дубае. Как вам вид? Как вам пальма? Как вам вообще перспектива Дубая? И по сути это однокомнатный апартамент. У него площадь порядка 105 квадратных метров. Сейчас я вам его более так детально покажу. Стоит на сегодняшний день 975 тысяч долларов. Здесь, как вы видите, уже полностью укомплектовано. На самом деле здание такого отельного типа, то есть вы можете либо сами использовать эти апартаменты, либо сдавать их в аренду. Но для сдачи и для жизни здесь абсолютно все готово. Есть холодильник, есть кухня. Сразу со входа у нас встречается вот такой санузел. И очень крутая зона, где можно просто посидеть, посмотреть кино какое-нибудь, либо понаблюдать за закатом. Он, кстати, сейчас будет здесь заходить. Но вообще, сама Пальма, вы только вдумайтесь. Здесь же просто было море. Мы сами да, сейчас стоим на море. Ребята решили сделать каждому свой пляжик. И сделали вот такую крутую историю. То есть дома здесь стоят от 3 миллионов долларов. Точно. Может быть, даже и от 4 уже начинается. Это Дубай Марина. Вон там паркуются лайнеры. Здесь самое большое колесо обозрения. Сюда мы, кстати, с вами еще съездим. Это Ямар Бич Фронт. Прикольный объект, даже с собственным пляжем, я вам рассказывал про него, наверное, в первом видео, когда мы говорили про недвижку. И вот вторая комната, двуспальная кровать, телек, хороший вид. И вот эта зона мне очень нравится, потому что здесь у нас гардеробная такая, перед входом в саму ванную. И вот такого размера ванная комната, туалет, душевая, ванная и зона, где можно умыться. Ну, прикольно все выглядит. Стоит на сегодняшний день это все 975 тысяч, еще раз повторю, что это все можно сдавать в аренду, это все можно купить в рассрочку в этом во всем можно жить. И самое главное, кайфовать от вот таких видов, господа. Пальма, по факту, является, наверное, одним из самых притягательных мест для российских граждан, потому что большинство из нас из Сибири, с Урала, с Поволжья, в общем, там, где есть зима. Здесь зимы нет, поэтому к морю мы тянемся. И Пальма как раз-таки эту возможность дает. Ну и вообще, если так разбираться, то по сути на сегодняшний день это порядка 100 миллионов рублей. Может быть где-то уже 110. Но это точно того стоит. Во-первых, вы получаете полностью готовый дом с бассейном, с фитнесом, с морем, со всем. И стоит это 100 миллионов рублей на сегодняшний день. И здесь комфортно как и жить самому. Принимать гостей, сдавать это в аренду, когда ты сам здесь не живешь. И все действительно качественно. Вот эта спальня. И она вот такое должна быть. И если это элитка, то у этой спальни должна быть вот такая ванна. И она здесь есть. То есть все сделано на уровне. И кухня-гостиная, она тоже правильного размера. Здесь квадратов примерно 50, может быть 60. Но все уже сделано для полной эксплуатации. И материалы здесь использованы вообще не дешевые. Но при этом, если сравнивать с недвижкой в Москве, с недвижкой в Сочи, то элитку вы здесь действительно покупаете дешевле. И в лучшем расположении. И с песчаными пляжами. И у вас прям под домом мол есть. И пляж, и яхту вы можете запарковать. То есть, все, по сути, можно сделать. Выпишите просто для себя на листочке, если вы собираетесь прикупить недвижимость именно высокого уровня, что вы получите в Сочи, что вы получите в Москве, что вы получите в Питере и что вы получите в Дубае. И потом просто посмотрите, что у вас перевесит. Но перед этим лучше, конечно, свяжитесь со мной. Я вам еще пару плюсов накину и минусов тоже. Но мне, честно, формат очень нравится. И я абсолютно уверен, что это стоит своих денег, даже с рублем, который на сегодняшний день стал стоить, ну, немножко не тех денег, которые стоили раньше. Очень крутая недвижка. Я думаю, что вам понравилось. Ну вот, господа, мы с вами посмотрели недвижку в Дубае, а именно форматы, которые здесь встречаются. Что есть эконом, сколько он стоит, сколько стоит средний класс и сколько стоит элит и как он вообще выглядит. Но ну, огромнейший кайф Дубая в том, что здесь огромное количество пляжей. До них всегда можно спокойно добраться на машине, на транспорте, на такси, как угодно. И они все песчаные, с чистой теплой водой. И здесь действительно создается крутая инфраструктура именно для жизни, и ты здесь чувствуешь себя максимально комфортно. И честно, меня очень сильно поражает сам город тем, что это просто была пустыня, и здесь настолько все заморочено настолько круто сделано, что в каждом районе есть мол, есть скверы, где можно погулять с ребенком, с собакой, очень много зелени, то есть они просто ее насадили, а ведь раньше здесь вообще ничего не росло. И здесь крутая недвижка, очень крутой сервис, очень крутое качество. И при этом, если сравнивать, например, это с недвижимостью Сочи, с недвижимостью в Москве, то, по сути, вы покупаете за те же самые деньги. Только вместе, которая за 30 лет из пустыни, где не было ничего, развилось вот в это. И как бы дальше продолжает развиваться, переплевывать сами себя, ставить для себя какие-то верхние планки и преодолевать их. И они же реально это делают. Они сейчас строят новую пальму, они строят здесь насыпные острова, они строят новый центр города, где переплюнут буш халифу по высоте здания. Что будет дальше, я даже боюсь представить. Основной кайф Дубая, что они рады всем. Они по сути просто коммерсы, им нужны бабки. И им абсолютно без разницы, кто им эти деньги принесет. Но самое основное правило, чтобы вы не собачились друг с другом и жили здесь в комфорте и дорожили, что вам вообще здесь дают. Кстати, здесь огромное русское сообщество, очень много людей. То есть ты по сути каждого пятого прохожего может спросить по русски, он тебе ответит. Поэтому если вы, например, рассматриваете приобретение недвижимости или вообще жизнь в Дубае то вы здесь можете даже языка-то не знать. Никаких проблем, вы спокойно будете здесь жить. Как правило, везде есть русскоговорящие люди. Надеюсь, вам понравился обзор. И я вам хочу напомнить, что мы теперь занимаемся недвижимостью в Дубае. Именно более плотно и занимаемся. У нас здесь есть партнеры, которые, в принципе, могут вас здесь встретить, показать вам недвижку. Я пока еще здесь, но скоро улечу отсюда. И вы можете получить экскурсию по недвижимости в Вам покажут все передовые объекты. Что на сегодняшний день уже есть готовое, где вы можете уже жить. Куда вы можете инвестировать, где выгоднее сдавать в аренду или просто вот хочу, чтобы у меня была вилла и так, чтобы не было никого, это тоже все здесь есть. Единственный вопрос, конечно, бюджетов. Все ссылочки указаны внизу, в описании к этому видео. Звоните, пишите. Вам всех благ, удачи, хорошего настроения и пока.